Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт и сегодня у нас будет классный обзор ванной комнаты и санузла в новостройке По данной квартире у нас осталось еще незавершенных немного работ вот, и когда мы все закончим, мы обязательно для вас покажем полный обзор по данной большой квартире Поехали! Итак, друзья, у нас э, сенсорные выключатели. Одна клавиша у нас включает свет. Вот. А вторая клавиша у нас включает э, вентилятор в санузле. Как всегда, два напольных покрытия. Э, стараемся стык сделать под э, дверным полотном. То есть, когда у нас дверь закрыта, то видим, что наш стык э, двух, на покрытии. Здесь у нас плитка, но неважно, у вас может быть здесь паркет, ламинат, с другой стороны, может быть э, плитка какая-то. Вот, соответственно, стык всегда делаем под дверным полотном, чтобы когда дверь э, будет закрыта, у вас э, не было видно ну, другого напольного покрытия в помещении. По данному санузлу у нас э, два вида плитки. Э, Напольное покрытие у нас, размер 90 на 90. И э, второй вид плитки, тоже крупный формат, у нас на стенах. То есть, видим, вот, э, инсталляция, где у нас стоит, отличается от стен. Вот э, Плитка у нас вся импортная, Италия, Испания. Крупный, как я уже говорил, формат. Э, с крупным форматом, на самом деле, нужно уметь работать. Э, материал тяжелый, вот, так что создает трудности у нас э, в самой э, работе. По данному санузлу было отличным решением поставить отдельное э, полноценное биде, вот и разместился у нас подвесной унитаз. Все это от э, компании DEL Друзья, для того, чтобы установить нам подвесной унитаз и э, полноценное биде, нам нужно было зашить э, в стену э, два металлических каркаса, на котором будет держаться у нас э, подвесная сантехника. Соответственно, э, был сделан выбор силу вот такой вот полочки, вот на самом деле очень удобное и практичное решение, потому что всегда можно на нее что-то поставить, различные э, запахи какие-то и какой-то декор, который даст вашему э, санузлу, вашему помещению индивидуальность. Вот. Э, данный угол э, наружный сформирован тоже из керамогранита, смотрите как красивенько все, четенько. Все одинаково на всю длину у нас. Вот. Этот угол у нас необходимость, там у нас спрятаны все э, коммуникации. Шов на плиточке у нас минимальный, порядка одного миллиметра, и 1,2 даже может быть, то есть на ширину самой СВП. Вот. Зафуговано у нас все фугой. Вот, фугу выбирали в цвет покрытием вот а все примыкания у нас обработаны герметиком санитарным вот выбрали цвет белый очень красиво смотрится очень практично вот потому что плитка у нас имеет подвижность какую-то в процессе скажем так жизни своей да и соответственно все примыкания лучше всего нам закрывать силиконом потому что силикон у нас он эластичный и соответственно если вдруг минимальные какие-то расширения у нас есть силикон расширяется в и не образует никакую трещину так что это опять же очень-очень-очень практично берите на вооружение и всегда делайте именно так естественно крышка для унитаза у нас плавного опускания вот, и с быстросъемом то есть это очень практично, очень удобно в процессе уборки как любая хозяйка нажатием вот этой вот кнопочки боковой, может за одну секунду снять вот эту крышечку и э, удобно для себя помыть. вот э, Сантехника в плане смесителя у нас э, от фирмы Bafoni. вот Это у нас Италия, очень качественная сантехника, э, определенного дизайна, все очень красиво. Также, смотрите, у нас э, примыкание, примыкание э, всей сантехники к э, плитке. Также у нас э, про силиконина. Есть у нас э, отдельный большой рукамонечек. Очень удобно, так как вы э, сходили в туалет. И, соответственно, по месту сразу же вы можете э, помыть э, руки. Вот определенная форма у нас. Он вот такой вот круглый. опять же, смеситель у нас Италия по фоне. И, естественно, есть у нас полочка, куда можно поставить у нас э, жидкое мыло, либо какой-то, опять же запах всегда когда у нас э, открыто э, есть место открытое под раковиной ставим у нас хромированный либо черный в зависимости от дизайна э, сифон также не забываем про э, краны. вот э, краны нужно для того чтобы если душ что-то произойдет перекрыть вот здесь вот а не прикрывать э, общий стояк по воде также имеется у нас отдельный гигиенический еще дополнительно душ вот, многие называют это еще как псевдобиде. Вот, то есть э, это полноценный смеситель. Вот у него есть ручка открытия регулировки температуры воды. И сама яичка. Э, Обычно данные вещи ставятся, когда э, у нас нет возможности поставить полноценное биде. Но в данном ремонте у нас есть и полноценный биде, и гигиенический душ. Вот, у э, данного э, прибора есть своя функция. То есть он очень удобен в уборке, то есть если что-то вдруг надо помыть. Вот. Либо же также, если нужно набрать вам ведерко воды, здесь мы не наберем, здесь мы не наберем, а с помощью этой штуки легко можно будет все это дело набрать, реализовать. Естественно, есть у нас э, здесь приклеенные держатели для полотенца один и держатель для полотенца другой для рук. Друзья, в данной квартире все потолки э, выполнены из гипсокартона э, Присутствует у нас в санузлах э, точное освещение И, как я уже и говорил, э, отдельной клавишей у нас включается вытяжка И, естественно, куда э, без стойки для туалетной бумаги Это у нас э, необходимость Есть э, данных стойках несколько видов В данном интерьере реализовано именно таким вот образом в черном э, цвете можно также разместить подвесную на стене, но, мне кажется, такое решение намного практичнее, тем более, что вы можете поставить себе дополнительные рулоны, туалетной бумаги. Вот. И если вдруг вам мешает, вы также можете ее переставить, например, вот сюда. Считаю, такое решение очень практичным, так что, кому понравилось, берите на вооружение. Так, друзья, и также у нас в данном слезе присутствует датчик проводной протечки. То есть это такая система, если вдруг у вас, э, не дай бог, протечет вода, э, датчик сразу среагирует и перекроет в основном стояке сразу всю воду. Очень удобная штука, есть они проводные, как этот, есть они беспроводные. Это размещается обычно в местах предполагаемой протечки воды. То есть вот здесь, либо же можно вот здесь, либо под одной из чаш разместить. Итак, друзья, с санузлом мы уже разобрались, закончили, поехали в главную комнату.